С пути. Все нуждались в рождении свыше, Бог желал нас спасти, Плачь, сто наших душ Он услышал, Но нас грех отделил навсегда от святого Бога. Мы как овцы брели беспросветной дорогой. в мир благодать и любовь к нам сошла мануил грехи вскрупил чтобы мы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 Редактор